Здравствуйте, меня зовут Славена. Я бы хотела выразить благодарность горовому Александру Михайловичу за блестяще выполненную танзелоктомию, двустороннюю удаление миндалин. После операции прошло две недели, никаких осложнений, никаких болей, которых я ждала каждый день, уснул, проснулся и пошел, скажем так, домой. Насчет клиники я не сомневалась, потому что уже имела опыт обращения в СМ-клинику. По другим причинам искала профессионала с большим стажем такого нашла горовой александр михайлович профессионал с 15-летним стажем красивый позитивный молодой но с большим опытом с профессиональными не дрожащими руками не сомневалась не пожалела очень рада, что звезды так сошлись, что интуиция не подвела, что у нас есть такие технологии в России, что есть такие профессионалы в России, есть такие клиники с таким сервисом. В России существует сервис. А, большое вам спасибо. Зажила, все быстро, чувствую себя очень хорошо, легко, температуры нет. Если было бы что еще вырезать, обязательно вырезал именно у вас. Только хорошее впечатление, позитивные эмоции, новая жизнь впереди без миндалин, вам желаю легких операций.